Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Play Games, И мы запускаем Inheritance, э, инхер... инхер... <смех> Вот так вот Это у нас дилсишка получается Дилсишка, в которую мы играем за дочь нашего художника Если кто не знал Если кто не знал, я уже 30 раз это все дело записала Но благородный ОБС э, Сделал очень паршивую штуку Он обновился как бы я не против обновления, ради бога, если вы там хотите что-то дописать, дописать, Ну не трогайте мои настройки, мать вашу, они дропнули мои When настройки. Child, в детстве I я часто лежала поздно ночью в своей ночью, постели, уставившись в потолок ceiling, и слушая крик отца. Scream. Scream я кричала на мать. Another кричала за очередного у даже вся шедевра. Finally, Под конец он просто кричал в темноту. Это крик стал моей колыбельной. И даже когда меня забрали оттуда. Эти крики продолжали преследовать что Кто сказал мне, что безумие моей семьи в крови? Пора положить этому конец. Вот. Короче, сбили мои настройки. Пошел полный трэш. Я сделала кучу записей. То есть, в, в смысле о том, что мои как бы настройки, их никто не трогал. Нет! Нет, их, всё, их потрогали, их пожамкали. И в итоге э, везде, если я запускаю в проигрыватель звук, окей. Работает все хорошо, все замечательно. Но как только я его пытаюсь э, монтажить видосик, э, звук начинает то спешить, то, отста то отставать, то глюч, то еще что-то с ним происходит. Короче, полная трошанина. Это все из-за динамического бидрейта, который у меня внезапно объявился. Такой типа: привет! Привет! Я уже потом его обнаружила, такая, ёб твою мать, что ты делаешь? Зачем ты так со мной поступаешь? Так, часы. Я так понимаю, это дочка, у которой кто-то вырезал мне тут глаза. Спасибо, дорогие, добрые люди, за то, что вы это сделали со мной. Так, что у нас тут? О, я это уже проходила, причем проходила несколько раз... У меня уже даже есть свои какие-то теории, но я вам буду это потихонечку-потихонечку так по чуть-чуть рассказывать. Так, записочка. Любимая, я все думаю о том, что произошло. Я все пытаюсь понять, моя дорогая, помоги мне, я ничего не понимаю. Зачем ты это сделал? Неужели ты решила, что иного способа нет? Ответь мне, черт возьми. Чем я заслужила это? Я делал все, что мог. Ты это знаешь. Я дал тебе все, ты эгоистичная сука. Почему ты так поступила со, мно... а, со, со мной, нами? А вот, а вот, а вот. А вот как-то так. Так, вот тут вот у нас, значит, ничего. В принципе, мы будем заходить во все комнаты подряд. Ничего страшного нету. Я вот, когда в первый раз запустила, я соковал куда-то соваться. Вот. Так вот, про динамический битрейт. А, делать его стабильным очень-очень долго. ну и вон здесь. То есть это прогонять видео по 100-500 раз, блин, туда-сюда... Его конвертировать, после конвертировать, монтажить после монтажа рендерить, блин. Но это, вы сами понимаете, это, это полный трэш и ад. Так, тем не менее, мы где-то на кухне. Я, я, вот это, это просто, это, это кошмар. Это кошмар. И это все очень долго. Очень, очень долго. Бутылька. Бутылька алкоголя. Так, открываем, открываем дверцы потихонечку. Тут у нас будут флешбаки. Я постараюсь словить все флешбаки, которые есть. А, постараюсь показать все сюжетки, которые есть. Но я сейчас хочу еще сделать одну такую штуку. Очень интересную, хитрую вещь. Что, уже накрывает? Что-то рановато. Клянусь, если этот пес сейчас же не заткнется. Так, наверное, открыть надо. В следующий раз мы не будем открывать. Как, черт возьми, ты здесь оказался? Вали отсюда! Пока я не нашел способ оставить тебя здесь навсегда Нет, это у нас батя не орёт Там все орёт, я орёт все орёт, я орёт Так, вот у нас тут А, это мы на кухне Да, вот у нас тут э -э -э -э, Картиночка, я не понимаю, что, что вот, вот Нарисовано, что вот это вот такое Потому что вот реально, если первый раз Посмотреть, то такое чувство, что батя Держит и сжигает пса Просто, я не знаю Какая-то дичь Дичь тут какая-то происходит Типа она тут нашла свой рисунок Я так понимаю И в этом доме она будет находить Свои рисунки Ну сейчас вот я вот уже знаю Как-то более-менее ориентируюсь тут Понимаю куда мне нужно идти Куда не нужно идти Где нас будет э, глючить, шарахать и так далее Кстати воду я тут ни разу не открывала Зеркальце у нас тут не видно зеркале? Натюрморт. Вот это вот натюрморт, она считает. Так. А, Гавайи. Зачем дожидаться преисподней? Ты заслуж... заслуживаешь ее прямо сейчас. А там вот это, вот, вот, смотрите. Висельник. Висельник в Гаваях И черепа, черепа, черепа, черепа. Такие, Короче, как-то так, да. Очень позитивно, я считаю. Да. Очень мило позитивно. Учитывая... Со всеми неприятностями, которые мы, мы тут. Это ее батя, тут вокруг вот эти вот мышеловки, лампочка. Это все тут. Вот еще. Так, давай. Здесь сарит хаос. Опять флешбэк ловим. Я вас слышу. Я иду, мелкие махнатые ублюдки. Вот тут играемся. На этот раз вам не уйти. Куда же я подевала за чертов ключ? Тут мы закрылись, короче. О, мы уже посмотрели, А я ее а не видела. Я до этого как-то про просто ходила тут такая ля-ля-ля-ля-ля-ля. По Посмотрела и пошла дальше. А тут, оказывается, ее взять можем, крутить, посмотреть. Но ну, там вот эти вот мышеловки. Бра Братья, которые производят мышеловки. Ну, мы сейчас исходим весь первый этаж. Вот тут вот его мастерская. Мы тут тоже можем потусить чуть -чуть. Интересно, когда some эти some стены some... в последний раз видели солнечный свет. Тут это, короче, его мастерская. Вот тут вот сейчас будет трошанина. Смотрите, у нас тут есть два варианта. Ну, мы все оба два посмотрим. У нас есть вариант, типа, поддаться бате или поддаться маме. А, или поддаться себе, я так понимаю, да? Тут мы можем рисовать либо мелками, это вот мелки у них называются, они а карандаш, вот, как у нас, а, или кисточкой. Батя хочет, чтобы мы рисовали кисточкой. И я предлагаю сейчас пойти по этому пути и рисовать кисточкой. О, oh, oh, so да, летний день налиты жизненной силой, в то же время молодые и неопытные. Давай подберем для них более подходящее время года, когда они light. станут чуть старше и мудрее. <звучит> то есть это у нас... Ну, если мы возьмем зеленый цвет... Смотрите, что он скажет. Brilliant. Великолепно! Let's Давай добавим еще такого же цвета. Это не сделает картину скучной или предсказуемой. Это типа сарказм. Вот, чтобы ему угодить... Чтобы ему угодить, нам нужна... Нам нужна красная краска. Где? А что тут тварь бегает? злобная. Так, это, это голубая или белая? Это, кажется, голубая. Да, голубая. Голубая нам не подходит. Голубая еще нет не то. Нам нужна либо желтая, либо красная что-то вот из этой серии. Это что? А это, это не видно. Хорошо. Погуляем. А, вот, вот, вот, вот красная. Сейчас мы ее возьмем и нас, наверное, накроет, да? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо Песель побежал. Все хорошо. Всего лишь песель. Всего лишь песель побежал. Все нормально, все под контролем. Мы можем, мы можем держаться. Тут, в принципе, нигде больше ничего такого нету. Сколько я тут не блуждала, тут как бы... А хотя давайте еще поблуждаем. Вдруг какой-нибудь флэшбэк словим, который я до этого не ловила. Мне тоже интересно. Я так понимаю, в этой игре очень много всяких разных секретов. Вот, мы можем чуть-чуть, чуть-чуть побыстрее двигаться через shift Внезапно так. Тут что-нибудь есть? Тут мы уже везде были, да? Это вот надо, а, мы вон там как раз собрали красную краску. Все, по идее все. То есть, а вот тут какая-то эта какая кроватка наша. А, нет. Да, с этим мы взаимодействовать не можем. Ну ладно, раз не можем, значит пойдем дальше. Может если вы где-то что-то увидите, может, нет, а я, я там не знаю, вдруг это, вдруг, вдруг, ну давай. Ah, yes. О, да, в жизни наступает осень Время, когда человек ищет, где бы укрыться стихии Посмотрим, что станет с нашим домиком, когда спустятся тучи А, сгустятся тучи, сгустятся тучи Это нам нужно что-то во серии Вот нам уже предлагаются сразу, типа, на, возьми Нарисуй, нарисуй вот такое вот дерево, это же прекрасно Но мы, нет, мы пойдем за красками Мы по хардкору Так, вот тут, что у нас тут? Тут у нас желтая, желтая, нет Желтый не подойдет, желтый это для, для солнца, для более такого какого-то радостного денька, такого светлого, яркого, милого. Так, а нам нужен, чтобы тучи сгустились, чтобы сгустились тучи. Да, вот это, это серая какая-то, да, черная или что что это за цвет? Белый. Сейчас мы пройдем дальше, вдруг опять какой нибудь флэшбэк словим. Ну, вроде, вроде, вроде, вроде ничего не ловится, ну ладно. А вот тут что? Вот еще какой-то проход, смотрите-ка. Я не знаю, слоим ли, может, тут что-то. Опять бёсель где-то тут. Опа! Здрасте! Ой! Ой-ой-ой! А, да, флэшбэк, флэшбэк. Сейчас, вот с этим вы знаете, что делать? Смотрите. Так просто мы поднимаемся... Тут ничего. Тут, смотрите, там лежат краски, которые нам нужны, я так понимаю. Такие темные-темные. Тут это грустный котик у Мишки в лапках. Вот тут э, позитивный котик. В Он нам улыбается. Говорит, чтобы туда пробраться, то есть вот тут вот пробел такой, нам никак не пролезть. То есть для того, чтобы нам туда пройти, нам нужно взять вот этот мячик и столкнуть туда. Но там... Я не знаю, как вам... Вам, по идее, должно быть слышны все эти звуки, все эти хрусты, трески. Давайте поднимем. Давай-давай-давай. Подожди. Давай-давай. Блин, я даже без научки играю. Я даже не заметил, что я без научки играю. Ну, лучше, уж извините, что-то... Это, это просто такое вот прям внезапное, неожиданное... Когда я поняла о том, что стрима сегодня не будет, его придется отменять. меня уже как-то быстро сходу. Да что ж ты не двигаешься? Это нормально. Давай вперед! Ну, давай, давай, давай. Это типа, я так понимаю, переход из детского состояния в более взрослое какое-то. Местокое, жесткое. Оп! Вот упала это на котика, и мы сейчас пройдем по мечу за красками. То есть мы переступим через себя. Вот, мы взяли краски вот эти вот темные. Приходим в себя. Вот что-то мы тут разукрасили, сделали. Я не знаю, мы ли это сделали, не мы ли это сделали. Ну, короче говоря, в любом случае идем. Идем дальше. Так, пытаемся пройти там, порисовать все дела. Так, а, вот тут, вот, да? Да-да-да, вот здесь, вот здесь вот наш проход, вот сюда вот идем, вот так вот, вот так вот, все, сейчас все сделаем. Сейчас мы нарисуем наш шедевр, мы будем лучшими художниками. Видишь, все, что мы принимаем за данность, в конце концов, оказывается хрупким и недолговечным. Человек приходит и уходит, а природа остается. Кстати, сдается мне нашему э, гордому жеребцу эта погода не по душе. Давай сделаем мир чуть-чуть светлее. Так, теперь нам нужна желтая краска. Желтая, желтая, желтая-желтая, чтобы сделать мир чуть светлее, радостней, ярче. Где? Так. Это у нас зеленая нам не подходит. Красная тоже нам не подходит. Иди, иди, иди. Иди, иди, иди. Иди, пес. Иди гуляй. И нам нужна желтая, желтая, желтая, желтая. Это вот стоп удовольствие, стоп в гору даю, желтая. Вон она. Вот она, она. Сейчас к ней пройти надо. Вау! Тут дерзкие пес-то, а? Так, берем. Так. Теперь нам нужно пройти... Черт, Как-то здесь. Так, подождите. Ну, тут это какой-то очень странный лабиринт. Я до сих пор, наверное, не знаю, как его правильно обходить. Может, как-то тут... Вот, видите? Он какой-то вот странный. Что-то с ним явно не так. Ладно, обходим, проходим. Тут нам не пройти. что такое. Что такое? что-то упало. Где-то что-то упало. Блин, а вчера такая счастливая была. На Записывала видео на наперед и думала, что все хорошо будет. А тут, он... в смысле? А что это мигнул. Что сегодня проведу стрим, что все будет хорошо. Ну нет, нет, у меня 27 число сейчас, если вдруг что, если вы не понимаете, о чем речь. Так, проходим. Я не понимаю, как оно работает. А, -а, а! Что ты делаешь? Так, мне нужен проход. Да, мне проход. Да, что ж такое-то? Что ж такое-то? Ладно, я сейчас так чувствую, я запишу этот видос. Проверю, как он будет у меня вести в программе. В премьере. О! Прошла! Да перекрати ты! Перекрати! Так, тут прохода нету. А здесь? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он! Да, детка, да, да! Вот, Рисую. Правильно, солнце согревает землю своими лучами! Становится теплее! Еще теплее! И, наконец... Чудесно, правда. Like да, это the больше the похоже project. на трагедию, но you красивая трагедия всяко лучше ничем не примечательного существования. Шикарно. Я в восторге. Way, Думаю, по-своему он желал мне добра. Он хотел, чтобы я превзошла своего учителя. Надеялся, I что когда-нибудь я добьюсь успеха I там, I где его постигла неудача. Mistakes. Смогу избежать I его ошибок. Knows, of... Видит Бог, он их совершал немало. А там нету больше ничего? Точно? А, вот, вот, вот еще вот это вот. Все. Нацепили, побежали дальше. Тут у нас подвал, если что. Открываем, заходим в подвал, спускаемся. Все тут не зажигается. А, вот эта херня упала. А? Если вдруг что, она упала, да. Так, тут я не помню, что у нас тут. А, тут, я не знаю, тут, наверное, нужно не шевелиться, я так думаю. Я подозреваю. Нет, там было не так. Может быть? Нет, неправильно. Проклятье, почему я не могу вспомнить? Я говорил тебе рисовать сюда свой нос. А я, я, я не знаю, что тут делать. Он постоянно так реагирует. Стоит мне куда-нибудь двинуться или не двинуться, там еще что-нибудь. Он постоянно на меня так реагирует. Надо что-то придумать. Надо что-нибудь с этим придумать, что-нибудь что что с этим сделать. На эти картинки мы сейчас посмотрим. В любом случае, как бы. Тут вы об этом даже не беспокойтесь. все будет. Все будет. Я просто так быстренько их собираю, потому что делать э, фишка сама по себе, она небольшая, по-хорошему. То есть тут все окей. Я не знаю, успею ли я закончить ее за одну серию. Может и не успеют. Скорее всего не успеют, потому что первый раз... С этой вещью что-то не так. С какой, блин, с какой вещью? -то? Я каждый раз не понимаю, про какую вещь она говорит. Это типа ее комната, я так понимаю. Вот это вот. Вот это вот, не, поня... не пойми что. Окей. Это комната родителей. Тут вот еще одна вот эта вот херня. Там мама лежит на кровати. Мы потом с вами... Блин, наверное, сразу надо было, да? Я что-то так бегу-бегу-бегу-спешу-бегу. Да потому что, блин. Взбесила <существует> меня эта си ситуация с... Mm. Не помню, чтобы это тут стояло. Потому что вся эта ситуация меня взбесила. Я тебя слышу, пожалуйста. Please, помоги мне. Помочь ей вот так вот. Больно, мне так больно. Я больше не могу выносить so эту боль. Выключаем включаем граммофон. Играет музыка. Mm. Yes. Причем к ней туда никуда никак не, про... не протиснуться. So как приятно осознавать, что, что still... в этом мире еще существует красота. То есть я, я пыталась там как-нибудь при прикинуться котиком, а котик мы все знаем, это жидкость, и просочиться туда, но это, это не про нас, мы не котик. Так, ну тут ничего нет, я уже смотрела и не раз... Было дело на, на ногу мы тоже посмотрели. Вот тут тут. Вот тут про крыс. Крыса! Ложь, ложь, ложь, ложь, ложь! Да, вот такая вот. вот, вот, вот, вот, вот, вот. Подожди, я а кого он же? А Кто-то там есть, сиди, смотрите -ка. Ой, опять флешбек. Хоп! Надеюсь, этот пес не там, где я думаю. Для его же блага. Все, прогоняем пса. Типа беги, беги, беги. А! Это hey there, ты, принцесса. You, you хочешь посидеть у папы right? на коленях? Не бойся, все хорошо. У меня просто была идея, я хотела ее осуществить. Uh, про это DLC-шку. Так, а где я вообще нахожусь? Так, и куда? А, ну пойдемте, да, в его кабинет. Тут, по-моему, самая веселая находится... Так, ну давай, заходи, жги, папаня. Это у нас, получается, кабинет Батия. Так. Тут у нас Генри Марвин МД. Ну, оно почему-то не переводится. Ä, это та.. Это, это время готово для чего-то там, я не знаю. А, настало время дв двиг двигаться куда-то, идти вперед, или что-то в этом роли. А. Завещание. Я, цепляясь за остатки здравого смысла, составил настоящее завещание. Я объявляю все мои предыдущие завещания э, столь же бесполезными и ничего не стоящими, как та шелуха, которая называет себя моими друзьями и коллегами. Своему агенту Томасу Колдвину я завещаю тех адских грызунов, которые потелились в моем доме, и надеюсь, что они будут неустанно грызть его плоть и выпить его кровь досуха, так же, как он поступил со мной. Своему издателю Лиаму Брикстоун я оставляю пламя, со со сожравшее любовь всей моей жизни, в надежде, что огонь сожрет его вместе с гнусной шлюхой и изгливым ублюдком, который он называет своей семьей. Своему адвокату Джеймсу Джераму, а Седлеру, я завещаю болезни, источившие мой разум и душу, чтобы он почувствовал себя таким же пустым и бесполезным, каким он был для меня. Всем остальным паразитам, ползущим на свет из-под... Панелей дома. Я, я не завещаю ничего. К черту их всех. Наконец, своей любимой дочери. Я оставлю все свое земное имущество, чего бы это имущество ни стоило. Я надеюсь, что оно поможет тебе раскрыть свой настоящий потенциал. Однако последний, самый ценный дар я передать тебе не могу. Тебе придется найти его самой. Я верю в тебя и всегда верил. Это типа батя оставил нам завещание свое. Сейчас. Флешбек! Флешбек! Хоп! И теперь мы играем за да, маленькую-маленькую девочку. Мне кажется, сантиметров 10 в высоту. Если это, конечно, не крыска какая-нибудь. Я не знаю. Она прям вот... Ну, блин! Она пр прям совсем вот маленькая. Ну, блин! Я по щеколотку где-то! А? Вообще! А, вот! Да, смотрите! Да-да-да! Да-да-да! Сейчас-сейчас-сейчас! Вот так вот, чтобы было хорошо видно. Смотрите! А, тут идет разделение. идет. Фазер, мазер. Вот. И две двери. Одна в сторону матери, э, другая в сторону матери. Поэтому у меня э, так, такое вот было... Я сначала шла по э, линии сюжетной матери, как я понимаю, потом я шла по линии сюжет, сюжетной матери, э, и теперь у меня есть идея, короче, сходить и туда, и сюда, и туда, и сюда. Не знаю, как получится, Давайте с вами попробуем э, по -по сохранить вот это вот э, равенство между ними. Не знаю, как это получится. Получится ли? Я хочу попытаться. Ну, короче, давайте сначала за... Ну, мы, в принципе, сейчас за батю отыграли хорошо, неплохо, да? Мы можем пойти сейчас за м... матерь, наверное. Я даже не знаю. Ну, да давайте попробуем. Давайте попробуем за матерь. Запомним о том, что тут мы пошли за матерь. Потом пойдем за батерь. Тут меня каждый раз пытаются убить книжками. Я каждый раз то, шугаюсь. Все, все в порядке. Я все время об этом забываю. Это нормально. А, привет. Подходи, не бойся. Оно не кусается. Вот, попробуй сама. Типа она мне сейчас предлагает сыграть на пианино. Это то, как я вижу ноты. В принципе, разницы от обычных нот я не вижу. Нет-нет, no, no, that, немножечко right. не так. Huh. Mm. Все равно они то. то. Ишь, как такое, быть? Хватит бренчать на этом пианино! А мы не прекратим мы продолжим. Я что, я ясно выражаюсь? You know Знаешь I что? У меня есть идея. неси сюда свои мелки. Теперь пойдем за мелками. То есть, типа, батеря у нас бесится из-за мелков. из-за из из того, как мы играем на пианино. Маме это тоже не очень нравится. Вот она нам нарисовала, смотрите. Да, заберись нормально. Вот она нарисовала, как, куда нам нажимать. Поехали. Квадратик. Квадратик, кружочек, кружочек есть, сердежку, э, сердежку есть, э, квадратик, квадратик, квадратик есть, э, кружочек, треугольник, звездочка. Ммм, mm. mm, вообще-то неплохо. You, Ты посмотри, похоже, у нас в семье появился талант. Типа, вот батя нас похвалил. А, с, мы тут а, и с, с матерью нормально, и с батерью нормально, и все-все хорошо. А тут у нас, по-моему, ничего нет. А! Окей, ладно, пошли дальше. Так, идем дальше. Тут я не помню, какая-то решение должна быть. Да? Нет? Ну, судя по всему. А Я не помню! А! Оп. Сука, сука Я отвлеклась до секунду, блин Началось тут Сты бегают Так, проходим дальше О-о-о-о о Тут это, это такое веселое место В принципе, его можно пройти Так Это что, что с вами? О! твою мать Ха Я до этого этого не видела Поздравляю вас, еще тут бонусы а, И для меня, и для вас Короче, вот там вот видите Сейф есть Мы сейчас будем пытаться его открыть а... Я Не сразу на самом деле нашла как он открывается То есть в первый раз я проходила так Я, я просто тупо прошла эту комнату А тут оказывается и есть загадка Представляете Там сейф вот этот вот Не просто так оказывается я совершенно случайно начала выдвигать вот эти вот ящики. Вот так. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Залезь. И вот. Начала крутить. Э, только я не помню, где мне выходить надо. А я, по-моему, везде выходила. Так, это у нас поломанное. Давай на следующем выйдем. О на оленя. Олень у нас тут, да, олень. Олень. Я не помню, что у нас тут на олене. На олене, по-моему, мы как раз можем добраться до сейфа. Да-да-да-да, вот, вот мы можем добраться до сейфа и открыть его. Так. Тут у нас, по-моему, ничего. И причем я понятия не имею. Мы у граммофона можем, кстати, еще ручку отломать. О! 7, 2, 9. Ха! Ха! 7, 2, 9. Ну-ка. Сейчас мы отломаем у него ручку. Сейчас, подождите, подождите секунду. Так, подождите. А, 7. 7. 2. 9. Нож! Нож! Хватит меня мучить. Я ни в чем не виноват. Не надо ввалить все на меня. Такого никто не предвидеть не мог. Я не могу ничего изменить. Не смысла жить прошлым. Лучше просто забыть, выбросить это из памяти, отгородиться. Вот так. Блин, а в прошлый раз он что-то другое говорил. Это, наверное, потому что... Ладно, это мы с вами... Это мы все с вами увидим, мы это все посмотрим. А я забраться могу еще? Нет, закрыто. А, закрыто, смотрите-ка. Ну-ка, отламаем. Так, так, так, так, так. Опачки. Вот это вот что-то внезапное сейчас на самом деле. Совсем внезапное. Вот этого я сейчас не, это не понимаю. Очень странно. Очень-очень странно. 729. Это мы как бы открыли, конечно, все это говнище. Вот это вот странно. Так. Это многое меняет-то, а? Ладно. Блин. Это мне действительно придется перепроходить. Это делал съюшку, чтобы вам показать еще там всякого интересного. Так. Вот опять у нас выбор Мазерфазер. Вот видите, мать теперь занимает большую часть. Теперь пойдем в сторону батери. Давай. Будем пытаться сохранять нейтралитет. <Слышко> <Слышко> О, боже мой. Так. А! Кукла ш -ш шуганула. Шкаф шуганул. Так, ну пойдем. Э -э... Абсолютно не... А, вот. Тут вот, можно как-то забраться. Это у нас что? А, который час? Живопись. Сон. Живопись. Прятки. Живопись. Плач. Плач. Живопись. <с forever conectado> Все очень оригинально. Все максимально понятно. А куда идти-то? А куда мне идти? Алло. Я не помню. Я могу перейти через шкаф? Нет. Значит, вот тут вот где-то... Блин, такой туман, я ничего не вижу. А, вот дверь, господи. Я совсем забываю, том, что я нахожусь на уровне. Иди ко мне! Опа! А тут поезда ездят, если кто не в курсе, да Если кто не знал, вдруг внезапно Я не могу это сделать без тебя Сзади дверь, проверяла а, Ловите люстру Так, пожар Пожар, пожар, пожар Вот, вот, теперь он везде, везде пожар мы такие, а страшно, боже, я боюсь, я в пожаре, в пожаре, ужас, ужас. А как его прекратить-то я уж не помню. А его можем еще как то прекратить? А, о, розовая лосятка, розовая лосятка. <весква> да что перекратите меня носить? Ау. Ай, oh. это ты, hey, принцесса? Ты. Я не знала, что ты здесь. Нет, все в порядке. Папа просто споткнулся. Просто неуклюжий, кривоногий старикашка. О, тише, тише. Беспокоиться не о чем. Папа просто устал. Очень устал. Короче, вот. У нас тут вот и папа хорошенький такой, и матерь будем стараться делать хорошенькими. Сейчас будем вот так вот, прям вот хари-хари-хари, такие вот солнечные веселые, талантливые. Так, а где я вообще нахожусь? Что, вообще происходит? А вот это наша мама. Мама разлетается. У нас картина мамы. И, короче, а, вот нашла. Тема такая, что ее нужно собрать. Это наш провозик. Я, короче, не знаю, как ее её... Правильно, грамотно собирать. А где я вообще? Как, как я сюда попала? Что происходит? Я, я что-то бл блуждать начала? Вообще жутко. Так. Подождите. А где я? Ни разу не сюда надо? А, вот дверь, господи! Долбанная дверь. Двери не вижу вообще. Так, собираем мазер. Тут смотрите, есть лесенка наверх. А, а, подождите, подождите. Вот тут вот шкафчик. По идее, по идее, да? А, а ни ничего не у меня. Там. Хорошо, хорошо. То есть, ну вы понимаете, то, что мне особо сильно доверять сейчас тут не нужно. Не нужно. Хоть я ее и проходила пару раз. А! Я ничего не помню. Так, вот тут вот у нас листочек. Да, с мамкой. Частичка. Частичка мамы. Так, там у нас лесенка наверх, как мы запомнили. И тут должна быть лесенка вниз. Давайте, у нас есть выбор там или наверх, или вниз. И я без понятия, куда идти. Ну давайте будем пробовать идти вниз. Тут сейчас тоже, что, сейчас, что, что, что тут? А. Вот эта вот стран, странная наша херня такая непонятная, непонятная, странная. Так, пошли дальше. Вот еще кусочек матери. И типа, наверное, можем еще вниз спуститься. Не знаю. Но там в принципе можно подняться наверх. Но давайте спустимся вниз. Я просто вниз еще ни раз не спускалась, поэтому мне очень интересно, что там происходит. Что у нас здесь? А? -а, -а! Как-то все странненько. А, -а, а! Ну, что я могу вам сказать? Все то же самое. Вот, смотрите, листочек летит. Хоп! Хоп! Хоп! Летит. Вот он. Пролетел. Вот и мама наша. Еще одна часть. Вроде тут нормально, как вы видите. Так, пойдемте дальше вниз. Просто все время ходила наверх. Теперь мне интересно, ну тут в принципе это одно и то же, зацыклено. То есть не важно в какую сторону куда ты пойдешь вверх или вниз, пофиг, ты все равно ее соберешь. А вот этого места я не помню. Это подвал просто подвал? То есть на этот раз мне нужно забраться наверх, да? Ну-ка, а в этой стороне что? Ого! Что-то новенькое. Чьи-то руки. Вы это видите? Руки, голова, руки. Этого места я не видела. Я впервые сейчас спускаюсь вниз. В этот подвал. А, это причем тень какая-то? Нету там никого. И взять тут ничего нельзя. Ладно, идем. Реально ничего нету. Ну-ка. Еще раз на всякий случай посмотрим. Ну ладно, пойдем. Ничего нету. Хорошо. Идем. А тогда наверх поднимаемся. Прикольно, прикольно. Сколько тут всякого всякого якого-то. А? Тут за один проход так все и не увидишь. Не, я вам, пока, конечно, покажу, что будет, и если выбирать постоянно матерь, и если постоянно выбирать батерь. Конечно, я сейчас просто хочу попробовать сохранить вот это вот, вот это вот, баланс вот этот вот между ними. Мне интересно посмотреть, что будет, если да. Так, тут мы идем на лесенку наверх. Это, то есть, у нас получается правильный путь, в любом случае ты на него выходишь. Правильно? Так, дверь. Да. А вот и мать. Привет, барышня. Тебе не пора в постель? Ладно, можешь посидеть здесь. Только постарайся не шуметь. Папа работает. Что значит, кто это? Это мама. Что? Не похоже на маму? Well, ну, а мне кажется, похоже. Ну вот так вот. Спасибо, доча. Спасибо, доча. Так, заходим сюда. Тут, тут у нас вот. Я правда не знаю, это надо делать, нет? Блин, не, не берется ключ. Тут, короче, ключ нужен для того, чтобы открыть вот эту шкатулку. А я не помню, что там внутри. И надо ли ее вообще открывать? Там, по-моему, что-то происходит. А! а где? А, во! А! Потерялась! Потерялась, сейчас сейчас сейчас Где? Ключ! Ой, блин, а что так? Там, видите, там звук мух. Вот, типа, олени нарисованы, волки жрут оленя. а я, я, я даже не знаю, нужно это подбирать, не нужно. Потому что явно что-то сильно, да, очень сильно меняется, когда я это подбираю. Что-то в меня прилетело! Я уже не могу выйти. Интересно, а я вообще могу отсюда выйти? Короче, еще один флэшбек в флэшбеке Как сон во сне. Красота. Вот, смотрите, опять все выровнялось. Это мы сейчас ходили в сторону Бати. А, ну, пойдемте опять в сторону матери. Будем по очереди так к ним. Ходить. Так. Я не помню, тут что-то есть? А, да, что-то есть, смотрите. Революционный метод проецирования изображения произвел фурор среди зрителей. Демонстрация, проходившая вчера вечером в знаменитом uh, центре Хиро Одеон, началась скромно и неспешно. Когда погас свет и притихли зрители, на сцену вышел... да-да-да <блчатый притихп> <клчатый филантроп> Знаменитый изобретатель, бизнесмен и филантроп долго рассказывал о своем видении будущего, о мире, в котором, возможно, будет создавать из воздуха искусственные образы, столько же, столь же реальные, как и оригинал. Несмотря на страсть оратора, выступление несколько, несколько затянулось, и публика начала задаваться вопросом, есть ли что показать выступающему в, в подтверждении своих слов?» Нам и в голову прийти не могло, что вся речь была искусством отвлекающим маневром, кото которому, видимо, собственный наскучил собственный голос, пригласил на сцену друга в надежде, что тот сумеет более наглядно продемонстрировать новую революционную технологию. Публика ошеломленно ахнула. На сцене появилась точная копия оратора, который продолжил выступление. Затем появилась еще одна копия. И еще одна. За считанные минуты вся сцена была заполнена двойниками изобретателя. Когда сам изобретатель вышел из укулис, толпа разразилась овациями. По мере приближения изобретателя к сцене, его двойники постепенно растворялись в воздухе начал отвечать на вопросы зрителей, хотя реакция зрителей была преимущественно положительной, нашлось и несколько скептиков. В ответ на вопрос о потенциальной опасности новой технологии, ее создатель невозмутимо пошутил, что когда-то люди боялись и автомобилей. Но несмотря на шутки, для некоторых зрителей данное зрелище оказалось не... По сильным испытаниям, несколько человек упало в обморок, одного пожилого джентльмена пришлось выводить из зала с помощью санитаров. Так или иначе, новые технологии неизбежно вызовет острую полемику. С одной стороны, возможности ее применения кажутся безграничными. Это и проектирование, и образование, и медицина, и даже визуальное искусство. С другой стороны рано или поздно встанет вопрос, не наступит ли время, когда мы уже не сможем отличить реальность от иллюзий? И если да, как это скажется на обществе? о хо хо То есть, вот такая вот тема. У нас, по-моему, уже что-то вот такое вот есть, если я не ошибаюсь. Так, ну, по пошли. Вот это мы двигаем. Вот там наш тортик. Тортик, тортик, тортик. Кукла нам машет Шкаф нам угрожает Чем вы еще меня встретите? Так, забираемся Дыр Кто? Как меня зовут-то? Родители из вас так себе Кто-то там И тут они забыли мое имя ну, окей. Окей, ладно. Я не обижаюсь. Мне пофиг. Так, двигаем сюда. Что ты смеешься? Смеется она. Ну, давай, выдвигаем шкафчики. Забираемся по шкафчикам. Что такое? Ага, спасибо. Вилками в меня стреляют тут. Вот что вообще происходит? Дайте мне забраться. А, мячик, мячик, мячик, мячик, точно Нам нужно уронить мячик, посмотреть за ним Чтобы он туда упал И это, о боже, как там глубоко А потом бы увидел вот тут же шкафчик Взяла бы за ручку, потянула бы Пошла бы по этому шкафчику По лесенке И зовет меня, эй, давай Пошли со мной играть, танцуй, танцуй Пошли со мной играть Так, вот у нас тут еще один тортик Ты что, с ума зашел? О! Oh. А что такое? Ты говорила, что намечается вечеринка. Черт. Типа он набухался. Так, идем-идем, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ну, вот, начинается. Ой, ты спокойно с... срачи ссоры между ними, между родственниками. Начинает все ломаться, все, все крушится. Слушайте, мне кажется, наверное, чтобы сохранить хороший нейтралитет, некоторые вещи нужно не подбирать, я так понимаю, да? тихо-тихо-тихо, не, блин, это не падаем. Не падаем, не падаем. Ну, то, что батя был алка алкашом, это факт. Подожди, подожди, махать. Подожди, я тут это... Э, акробатикой занимаюсь. То есть некоторые вещи нужно не подбирать. Например... А, хотя, как я его не... А, вот тут есть дверь. Я... я могу это не подобрать и пойти дальше, да? Ну, тут на этот раз все будет безупречно. Должно получиться. Я докажу, что вы ошибаетесь. Вы все ошибаетесь. Что? Не сейчас, принцесса. Иди поиграй с куклами. Или порисуй мелками. Папа очень занят. Типа тортик, тортик, тортик. Ну да, отпусти меня. Я я постоянно просто путаю клавиши, ко на которую нужно крутить. То есть, вот вот мой тортик. А, прекрасный тортик, пластилиновый тортик, судя по всему. Птички поют. <звы> <звы> Все хорошо. Волчок пришел. Здравствуй, волчок. А там нет никого. Врёте. Так. Так. Ой, блин, а у меня, у меня, у меня, у меня тут укачивает. Не надо, не надо, не надо. Я не люблю. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Девочка бежит. Ой, меня сейчас укачает. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Не да, нет, не надо, нет, не нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Меня укачивает. А, а, спокойно. нет, хорошо. Вот у меня сейчас, сейчас сердце такое же. Ой-ой-ой. Я, я никуда не, не могу. Подъ... А, прекрати меня. Сейчас я могу Все. Слава богам. Что do? ты наделала? Ах, ты не хотела. Конечно же, это все меняет, правда? Сейчас она чудесным образом стал, станет целой. Ведь ты же не хотела. Давай, убирайся отсюда. Иди в свою комнату и разбивай вещи там. Возьми свои игрушки и расколоти их одну за другой. И будь настойчивей. Может, ты хоть это научишься делать хорошо. Я опять перепутал кнопку. Да! Сейчас, подождите. Вот, я ее беру. Вот я ее кручу, верчу. Кроладу. Ну тут вот, я понимаю, это вот все как бы, да? А где дверь? А, вот дверь. Все, вижу, вижу, вижу. Ну то есть я так понимаю, некоторые вещи реально можно не брать. Да? Чтобы не выйти на какую-то там из концовок, плохих или хороших. Тут это рисунчик. Пропал код, мистер Скоттер, награда, все мои куклы, адрес. Типа, в награду за кота все, все ее куклы. Вот так вот. Насколько сильно она любила этого мистера кота. Это же прелесть. Это же ми-ми-ми. Так. Сколько у нас там? я уже пора заканчивать. Ну, сейчас, да, я так думаю, будем заканчивать. Давайте мы посмотрим на этого котика. Привет, котик. Грустный, грустный, грустный котик. Мы ему сейчас вот сюда вот хвостик приклеим. Он уже такой... Ага. Ты, значит, собираешься меня соврать, да? Ну ладно. Я посмотрю, как ты это сделаешь. В общем, как ты так. Ладно. Все, огромное спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Я сейчас пойду проверять, как, как у меня там все записалось, не записалось. Возможно ли это рендерить теперь стало. Вот. Посмотрим, как это все делается. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал на... Ну что еще? А? Ну, на группу во ВКонтакте, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И всем спасибо, до встречи в следующей серии, пока-пока.